Мы представляем компанию Тепломонтаж Я являюсь директором нашей компании на сегодняшний день приобрели при компании автомобиль КАМАЗ КПУ Мы являемся на рынке строительства Поэтому нам такие техники, техники необходимы Нас компания встретила Передали нам автомобиль ну, В общем нареканий Компании нет Все, большое спасибо Всего доброго